Пропере Псалом, сила Твоя в руке моей, дорогие друзья, когда мы в Господе, то эта сила Божья, она пребывает в нас. Аллилуйя! Когда мы в Боге, и когда Господь наполняет, и мы имеем отношения с Богом, друг с другом, дорогие мои, тогда с силой Дух Святой совершает работу в Твоей внутри. И за Дух Святой тебя ведет и говорит, что делать дальше. Дорогие мои, я так сидел, рассуждал, я дома рассуждал. Это у меня тема, давно она была. И я все как-то... Я такой человек не люблю. Но мне пришлось говорить. Я буду говорить о теме, зачем нам обкрадывать Бога. Мы обкрадываем Бога. И мы не задумываемся, как мы становимся воры у Бога. Первое, я скажу одно, Бог дарует, ты встал утром, Бог тебе дал дыхание, ты можешь дышать, ты можешь ходить, и ты должен сказать, благодарю тебя, Отец. Но мы, бывает, по нашей спешке встаем и сразу бегим на работу, или куда-нибудь по своим делам, потому что мы спешим, мы всегда так время подкрадываем, чтобы... Быстрее не успеть на appointment. А, а Иисус стоит и ждет. И говорит, а я хотел сегодня утром с тобой поговорить. Я хотел тебе с тобой сегодня поговорить и пообщаться. И услышать от тебя, что ты скажешь, я благодарю тебя, что я встал. Дорогие, когда теряешь ты кислород, когда теряешь ты дыхание, ты не знаешь, и когда тебе говорят, делай упражнения, и ты просто говорить не могу. Я знаю, о чем я говорю. Это пережито в жизни моей. И я всегда говорю, Господи, я благодарю Тебя, что я встал сегодня. Ночью встаешь и благодари Бога. Я благодарю, Отец, что я могу сегодня встать. А мы чем обкрадываем Бога, я вам сейчас скажу. Временем, то, что я начал. Финансами и нашей жизнью. Потому что Господь хочет, чтобы мы правильно и шли. И Малахия говорит такие слова, можно ли человеку обкрадывать Бога? Это вопрос стоит. А вы обкрадываете меня? Скажите в чем? Скажите, чем обкрадывали мы тебя? Десятиною и проношением. Это основание проповеди. Десятина и проношение. Есть еще жертва, но это я буду продолжать. Но сейчас мы будем говорить «десятина» и «приношение». Как мы в нашей жизни это превращаем в жизнь? Внимание, очень дорогие друзья, это идет важно здесь говорить о десятине. Что такое десятина? По-библейски это 10% ты должен... Отдать от твоего личного дохода. Твоего личного дохода. Не всей семьи. Каждый по отдельности. Этот доход. Движется. Если вот взять... В Старом Завете там было от огорода, это, что они делали. Но сейчас я всегда говорю. Если вы мы должны... Мы должны... Это личный доход. Это так минимум, как максимум отдается, дорогие. И вот личное служение Богу в церкви, можно сказать, что это был закон. Да, я скажу вам, признаюсь, я когда-то тоже так думал раньше. Я думал раньше, что ну, это было в Втором Завете, это закон, это были такие мышления. Но когда Господь начал прорабатывать вот эти во мне, я понял, что это в Новом Завете тоже самое существует. И мы многие этого не понимали, и, может и не понимаем. И, знаете, я скажу, что когда Бог создал человека, и у них были Каин и Авель, вы помните эту историю? И что они сделали из первых плодов? Что они сделали? Они понесли домой? Нет, они принесли к Богу жертву. Они начали поклоняться Богу, и они делали жертву. Это благоухание Богу, дорогие мои. И вот если взять ной, когда Бог его спас, Он сделал это жертву Богу. Он пожертвовал. И Яков, он обещал, помните то место за Яков, когда он бежал от брата. И он сказал: Я отдам, и если Господь мне возвратит в землю, откуда я вышел, я совершал. Там десятую часть Бога. Я отдам то. Он обещал. Дорогие мои, давайте мы сейчас задумаемся. Обещаем ли мы Богу многое, как никогда. Наши патриархи обещали. Но они исполняли. А если мы, возьмите Авраам. Он когда и Он тоже совершил это. Он сделал, и вот это жизнь наша. И насчет всего, отдавать или не отдавать, говорил, понимаете, я скажу еще одну мысль такую, что Иисус, когда был на земле, Он говорил, если вы исследуете Писание, а написано исследуйте Писание, ибо вы думаете через Него иметь жизнь вечную. И они свидетельствуют о мне. И Христос, когда был на земле, Он не говорил об рае, об аде. Он говорил больше всего о финансах, Он говорил больше о имениях. Это где-то насчитывается около 2000 притч, Он говорил об этом финансе. И вот Иисус, Он излагал это все, говорил о десятине. Исследуя, если взять Старый Завет, многие, некоторые говорят, ну, Старый Завет, там десятина была. Но в Старом Завете три десятины было. Они были, эти три десятины, и надо было все их все исполнять. Их надо было все по порядку исследовать. Это было Богом дано. Если наши патриархи до закона, они делали это, десятину давали, то... Когда уже пришел закон, Моисеев, и когда на, на горе Бог давал закон, он тоже Бог упомянул об этой десятине. И вот многие сейчас, живя на земле, говорят, ну, это там 10 заповедей, там десятина, говорится. И я тоже как-то так ухом прослушивал и думаю, ну да, я согласен с тобой. Но когда я начал исследовать, подождите, и я сам себя остановил, говорю, нет, ты заблуждаешься. Так не работает. Ты должен делать то, что Господь делает. Сказал делать. И вот я прочитаю Слово Божие. Тут она говорит, три десятины. Но они были разные. Вот первое, я записал, первая полностью отдается левитам и священникам. Это первое действительно, это было в Старом Завете. Вторая употребляется в пищу, самим приносящей ее у храма. Вот то, что вторая, первая десятина, она отдавалась для служения, кто в храме служит, священникам, левитам, они этим питались. Они могли эту десятину пользоваться своей семье, они должны это, они отчет не давали. Но вторая десятина, которую приносили, они приносили в церковь, в храм, и там все вместе они кушали эту десятину, они употребляли в пищу. И это было закон у Бога. И это служение, оно происходило. Но третья десятина раз в три года откладывается для гостей в доме верующих, для левита, священников, пришельца сирот и вдов. Третья десятина, она действовала у тебя в доме. Ты собираешь... Это не, ты не, ста, не берешь той десятины, которую первый дал. Нет, первую ты отдаешь, вторую несешь, чтобы все вместе общались, а третью десятину ты оставляешь дома. Приходят гости, пришел пшедец, голодный, накорми. Это третья десятина, то, что мы имеем, это было в законе. И я смотрю, наблюдая, мы сейчас это делаем. И мы не понимаем, что мы. Это исполняем то, что было предложено Богом. И вот я вот даже вот сегодня я говорил жене, говорю, вот то, что вы делаете с сестрами, вот народ кормите, это считается почти вторая десятина, потому что мы имеем каждое воскресенье это общение пред Богом, это идет, если взять это мы все приносим и мы питаемся вместе. Но третья десятина. Завтра придут к тебе гости, ты должен накормить их. Это распределение Божье было. И мы знаем, что Ветхий Завет, который Масей преподал от Бога, дорогие мои, оставлен как материальные. Но мы должны понимать, как мы наша духовное состояние пред нашим Господом. И вот. Идет три, три периода десятины от закона Авраама и Якова и после. Мы живем третий период десятины, дорогие мои. Мы живем третий период десятины. Я объясню. Первый период был до закона, второй период был закон. Мы живем в третий период, где много того мы должны жертвовать. Мы должны жертвовать, мы должны отдавать все Господу. И когда у нас это все происходит, тогда Господь нас благословляет. Дорогие мои, я хочу сказать, не говорю о том, что вот ты отдай поселку, то у тебя не мало на билет куда-то поехать, а ты отдал. Знаете, я вам скажу такой пример. За одного юноша мне рассказывали, он был на молодежном съезде, где там. И там говорили с кафедры... Там у них проходили за раз, там а, третий сбор уже проходил. И отдавали, сказали, а давайте все. И он берет последние деньги я отдает. А ему надо домой ехать, билет снимать, чем купить. И он отдает. И когда он отдал, и стоит, уже надо билет куплять. Стоит и плачет, говорит, господи, я отдал, а сейчас домой пешком 100 километров идти, Чем уеду. А господь там открывает одной сестре, говорит, дай этому глупцу на билет. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы должны понять, если у тебя есть последний бил, не чем заплатить или десятину дать, заплати бил, потому что, чтобы тебя не выкинули. Поймите, Бог видит все, Бог знает, о чем я говорю, дорогие мои, и мы должны понимать, что такое отдать Богу. Я не говорю, что последняя. Да, Христос приводил пример о той вдове. Но я вам скажу одно, что мы должны понимать, как мы служим нашему Господу. И вот я прочитаю бытия, это 14 глава и 18 стих. Там, где за Авраама, я напоминал, и вот написано так. Вы помните эту историю, когда Авраам пошел, завоевал, и, и ему вышел навстречу, и когда, я возьму 17 стиха, когда он возвращался после поражения э, Кедор-Ла-Омера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долине Шаве, что ныне долина царская, и Милхисидек, царь Салима,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 Этому Милхоседеку. Дорогие мои, это важность нашего служения. Милхоседек, мы там дальше еще поговорим, кто он был. Но я хочу заключить нашу мысль о том, что Авраам, он, протест наш, он дает эту десятую часть. И он показывает нам, как нужно исполнять. Почему люди не дают или не... Не знают Писания. Знаете, часто люди не дают десятину. Говорят, а зачем? А в этом, как я говорил, Старый Завет. Но они, не читая, не вникая в Слово Господнее. И бывает, происходит нечто. И вот часто Господь хочет, чтобы мы вникали. И вот первое, десятина. Я объясняю, прочитаю Левитам 27 глава и 30 стих. И всякая десятина на земле, из семя земли, из плодов дерева принадлежит Господу. Это свята, святыня Господняя. И если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю. Вы представляете себе? Десятину ты даешь, но если ты хочешь ее выкупить, ты должен добавить еще пятую долю. Это представьте, вы должны переплатить за то, чтобы я десятину выкупаю. Это был закон Божий. Это Бог показал такой закон, что я должен это сделать. И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что происходит под железом, под жезлом, десятое должно посвящаться Богу. Все, что ты не дел, десятая часть, должно посвятиться Господу. Дорогие мои, это очень важно, служение нашему Иисусу Христу. Это важно то, что Господь хочет от нас. Но это мы знаем, десятина приносится Господу. А теперь, ну, многие говорят, я сам говорил, ну что, Богу не надо десятина, зачем Богу надо деньги? Дорогие мои, это делается для служащих в храме. Эта десятина дается Богу, почему говорится Богу? Потому что есть служащие, которые служат Богу непрестанно, и они нуждаются в этой поддержке. И это, если бы не будут финансы, дело Божье, оно никак не будет распространяться. Вы понимаете, что, какая суть, что Господь говорит об этих вещах? Я всегда говорил и говорю, что Бог тебе дает здоровье, дает заработок. Эти деньги не твои, это Божьи деньги. Завтра ты ляжешь в постель, и у тебя денег не будет. Тогда ты задумаешься. Дорогие мои, я, а почему я говорю об этом? Я знаю, я это пережил. Я знаю, о чем я говорю. Я знаю, о чем это свидетельствую. Было время, у меня были планы большие. Но в один момент раз, и все, и все остановилось. И все мои планы разрушились. А я думал, что я крепкий, я сильный. Но в один момент я стал никто. И стоял, говорю, Господи, Твоя милость забудет. Дорогие мои, это важное служение, то, что мы должны ходить перед нашим Господом. И я всегда это говорил и говорю. То, что Господь дает тебе, ты должен отдавать Богу, и тогда Бог будет тебя поспешивать в твоих делах. И я прочитаю другое место, говорит это числам, 18 глава Тут 20 и 21 стих. И сказал Господь Арону, в земле их, сказал Арону, в земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними, а часть твоя и удел твой среди сынов Израилевых. Вы помните, когда Бог, Господь, разделял земли? И он сказал, левитам священникам, удел среди народа Израилева. Он не дал им, чтобы они пахали, он не дал им, чтобы они возделывали землю. Они, он сказал, вы будете в храме. И сказал, удел ваш среди народа Израилева. И 21 стих говорит, а с нам левием, вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют отправляют службы скини, собрания, Дорогие мои, служение Богу. И у Бога есть определение. У каждого свое определение. У каждого свое призвание. Один может говорить, другой может петь. Другой то. Но у Бога у каждого свое. И священник он свое несет. Потому что священник, он предстоит пред Богом, потому что он отвечает, как в Откровении написано, и ангелу такой-то церкви напиши. Это говорит, и служителю такой-то церкви напиши. Дорогие мои, мы должны понимать, что Господь требует от нас. И вот первые, первые десятины, следующие, прочитаем 18 глава числом тоже. С 26 стиха объяви левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израиля десятину, которую я дал вам от них в удел, то возне... возносите из нее возношение Господу десятины из десятин. Бог не оставляет священников без десятин. Он, люди жертвуют, и что Бог говорит? И от этой десятины ты священник должен жертвовать тоже. Это не то. Он взял и все. Нет, от этой десятины, то, что ему принадлежит, он должен был пожертвовать Богу на служение тоже. Это был указ Божий. Это, я говорю, это было в Старом Завете. И Господь нам это говорит. И вот такие дальше говорят. И минено будет вам это возношение ваше, как хлеб с гумна и как взятое от отчила. Так и вы будете возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете брать от сынов Израилю и будете давать из них возношение Господ... Господне Арону и священникам. Из сего дарую вам возносите в отношении к Господу из сего лучшего освящаемого. И скажи им, когда вы принесете из сего лучшего, то это вместо будет левитом, как получаемое сгумно и получаемое отточилы. Дорогие мои, Господь предупреждает, говорит, самое лучшее Богу. Он не говорит «слепое, хромое космос, Самое лучшее ты должен отдать на служение Богу. Я вам скажу, я читал одну книгу, кто может читал э, книжку, как она называется, не «Пробуждение», нас меня, я забыл, я потом вспомнил. И вот там этот э, писатель, он писал такую мысль, говорит, было служение, и один брат имел коров, и он решил пожертвовать. И у него думает, я все пожертвую. И он отдал корову. У него там была одна теленок, был слепой на один глаз. Он говорит, а «Да я отдам. Все равно никто не будет знать. Он порезал и отдал это, пожертвовал. Господь проговаривает через пророка и говорит, ты отдал слепое мне. Дорогие мои, слепое бери себе, режь. Отдай самое хорошее, самое тучное Богу покорми народ самым тучным ты увидишь, что Господь будет делать с тобой это Господь требует и говорит, самое то, что Он требовал и в данный момент Господь требует от нас то же самое жертва приношение и десятина она пошли идет в, одно место, в, одном, в одном направлении но за жертву мы будем дальше там, там много чего надо но я говорю за приношение и за это то, что мы должны двигаться я прочитаю еще э, Второзаконие, 12 глава, и 5 и 7 -й стих. Но к месту такое, э, но к месту, какое изберет Господь Бог ваш из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его, там. Обращайтесь и туда приходите, и туда приносите все сожения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношения рук ваших, и обеты ваши, и добровольные приношения ваши, и первенцев, крупного, крупного скота вашего и мелкого скота. Дорогие, Бог говорит определение, Бог определяет, где народ должен собраться». И Господь определил нам собраться на все месте. Каждый имеет свое место. И Господь говорит, вы принесите ваши, вы принесите для Господа, вы это совершайте, и я вас благословлю. И 14 глава, тут тот же самое, 22 стих. Отделяйте десятину от всего произведения семян твоих, которые. При приходит с поля Твое каждодневно. И ешьте пред Бог, Господом Богом Твоим на том месте, который, избе, который изберет Он». он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 И Господь направлял нас на, на то, направляет. И вот дальше, если прочитать тоже 14 главе, 27 стих и ниже. «И левита, который в жилищах твоих не остав, ибо нет ему части и удела с тобою, по прошествии уже трех лет, а отделяй все десятины произведения твоих в тот год и клади сие в жилищах твоих. И пусть придет левит».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 что священник не имеет удела. Что они делали? Они приглашали. Они давали ему. Это уже от дома отдельно. Это было. Они знали, где вдова, сирота. Они отделяли. Это было, мы скажем, в Старом Завете. И вот если взять, то... Много чего Старый Завет, он нам направляет. И если нам исследовать Писание, как я сразу сказал, исследуйте Писание, ибо вы думаете через него иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. И если нам сопоставлять Старый и Новый Завет, они сплетаются, и оно по что одно? Да, многие говорят, Старый Завет нам как прообраз, я понимаю, но, а если взять и исследовать Писание, как должно быть, Бог открывает и говорит, что это все одно идет. И мы должны понимать. Я прочитаю Слово Господне, и вот видите, когда Христос, Он напоминался, напоминал, я напоминал что-то это время, и вот я прочитаю Лука, 21 глава, и тут с первого стиха, то, что я говорил за вдову, когда Христос стоял, я напомню. И вот такие слова говорят. «Взглянул же он, увидел богатых клавших, дарив свои сокровища. Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал, истинно говорю вам» что эта бедная вдова положила больше, положила больше всех, а больше всех положила, я извиняюсь, но все, те, но все те от избытка своего положили в дар Богу, а она откуда все свои положила, все пропитание свое какое имела. Дорогие мои, Христос находится в храме, Он стоит возле этой, там, где кидают жертву, там, где сложивают деньги. И если так подумать нашим, ну, Иисус, ты иди, там есть больные, ты говори. Нет, Он стоит и наблюдает, кто сколько ложит, кто сколько ставит. Дорогие, Он делает, подмечивает то, что богатые, они от избытка ставят, ложат туда вот это. Но эта вдова, она положила Богу больше всех. Потому что она положила все свое, проживания. Она делала то, что у ней, она ожила тем законом старым. Потому что до распятия Христа еще многие люди, они пользовались этим старым законом. Но Христос, Он пришел и поменял многое. А что Он поменял, дорогие мои? Вот так давайте мы рассудим. Он отнял десятину? Нет. Он не отнимал десятину? Он, наоборот, говорил об этом. Первый пункт такой. Десятина закона, который направляется на поддержку служителей и помощь неимущим. Вторая. Десятина обетований, которые гарантируют нам получение всего того, что обещал нам Господь. И третья. Десятина благословения, которые мы даем Богу за все то, чем Он нас благословляет. Вот эти три пункта. Если у нас это будут, мы будем иметь благословение. Эти три пункта сейчас в Новом Завете, оно действует. Я в это видел и я верю. Друзья, хочу напомнить опять за Авраама. Вы помните, когда мы это, он что сделал? Он э, автор послания евреям, он писал за Авраама. Если вы читаете Библию, то там написано в 7 главе, это с 1 стиха, говорят такие слова. Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, и благословил его, возвращающий возвращающий гуся после поражения царей, которому десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царя правды, а потом царь Салима, то есть царь мира. Дорогие, это Авраам совершал. Наш протец. Он сделал это, когда не было еще закона. Когда еще закон не существовал. На горе не было закона, это 10 заповедей. Но Авраам, он видел, он видел Бога. И он остался. Это Авраам, Он наш. Как мы говорим, «Отец по вере». И мы, верующие, мы совершаем это служение. Я прочитаю Бытия 4 глава, но я извиняюсь, 14 глава, и 18 стих говорит так. И Милхисидек царство римский, вынес хлеб и вино. Это был священник Бога Всевышнего». Если этот священник, он вышел, и он дал Аврааму что? Хлеб и вино. Это, это Писание говорит нам, что мы дети Авраама по вере. И Галатам, 3 глава, 7 стих, говорит такие слова. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. И восьмой. И Писание провидя что Бог верою оправдывает язычников, предвозвестило Аврааму. В тебе благословятся все народы. и так верующие благословляются с верным Авраамом. Аминь. Дорогие мои, верующие благословляются с именем Авраама. Потому что он отец веры. Почему? Он поверил Аврааму Богу, и это вменилось ему как? Праведность. Он верил Богу. И это, если в нас вырабатывается, Бог ему сказал делать, он совершает. И вот эта вера, она в нас врождается. И вот то, что как я читал, имя Милхоседек означает царь, царь праведности. Это царь правды. Это царь Салима, царь мира. Это преобраз. Это Иисус Христос. Он вышел и вынес ему что? Хлеб и вино. Дорогие мои, это хлеб и вино, которые мы сейчас употребляем на хлебопроломнение. Мы совершаем это хлебопроломнение, хлеб и вино, который Авраам это пробовал. Авраам это был, вышел Иисус. Он показал ему. Аллилуйя. И теперь это осталось сейчас. И когда Христос перед своим страданием, он сказал, это есть тело мое и кровь моя. Это часть нового моего завета. Христос закрепил это. И мы должны понимать, для чего это все сделано. Это все взаимно связано пред Господом. И план Божий, потому что Бог знал, что Сын придет. Бог знал, что люди будут не такими, как Он думал. Он это знал, потому что дьявол сошел на землю с великой ярости ища кого проглотить. Дорогие мои, и Господь говорит, что вышел навстречу Аврааму. Авраам дает десятую часть ему. Авраам, кто тебе это говорил? Почему это ты делаешь? Говорит, я вижу Бога. Я вижу того Бога, который вывел меня. Сказал, выйди, Авраам, из ура Халдейского. Выйди, выйди из дома твоего. Иди, куда я тебя пошлю. И он слушается Бога, он идет. Он идет, потому что Господь и ведь ведет. Он видел Господа. Аллилуйя. И, дорогие мои, давайте мы сами себя так посмотрим. Сами себя осудим, видим ли мы нашего Иисуса. Видим ли мы нашего Бога, такого, как он и есть, могущественный. Наш Бог, великий Бог, авоче. Альфа-Романтус. Дорогие мои, служение Богу это то, я даю себя полностью. Кто учил? Ведь Авраам это делал, когда? 700 лет до закона. Это было время. Это не было 50 лет. 700 лет, лет до того, как вышел закон. Бог давал закон на горе. И он совершает эту десятину. И вот Говоря дальше, Малахия, мы прочитаем третья глава. И тут 10 стих, говорит такие слова. Можно ли человеку обкрадывать Бога? Вопрос стоит. А вы обкрадываете меня, Скажите, чем мы, мы тебя на предназначения. И дальше Малахия. Он всегда, мы говорим, Малахия это пророк Нового Завета. Вы это слышали такое? Малахия, пророки, Малахия тут малые пророки. Они пророки Нового Завета. Они предсказывали. И дальше пишет Малахия 9. Э, я восьмой стих прочитал, а я ниже прочитаю еще. Девятый стих говорит, проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня. Это Бог говорил. Он говорил Израилю, и десятый стих, говорю так, принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Савов, не открою ли я для вас отверстия небесные и не залю ли на вас благословения до избытка? Аллилуйя! Дорогие мои, когда мы открыты пред нашим Господом, когда мы совершаем то, что Господь ложит, и Господь ложит на сердце, делай, не останавливайся, делай то, что может рука твоя, делай сегодня, завтра может быть поздно. Господь хочет, чтобы мы понимали, что такое, чтобы мы не отвергали то, что Божье. И одиннадцатый. Я прочитаю Лука, говорит такие слова, Один, э, Лука 3 глава и 11 стих. Он сказал им в ответ, у кого две одежды, то дай неимущему, а у кого есть пища, делай то же». Это Новый Завет. Христос учит всех. Говорит, что? И сказал в ответ, у кого две одежды, у вас две рубашки, у вас две пары костюмов, у вас две платья, у вас все по две. И говорит, отдай неимущему. Это 10 процентов? Ну, посчитайте. Это 50 процентов? Отдай половину. Новый завет учит нас. Это уже не закон. Это нас Новый завет учит. Отдай Богу. Бог говорит, отдай, и ты будешь иметь. Значение Иисус, видите, объясняет. И вот Лука 11 глава 42 стих говорит такие слова. Господь же сказал то верный и благоразумный домоправитель, который господин поставил над слугами своими, раздавать им свое время меру хлеба. Знаете, тут э, насчет этого много идет толкований. Некоторые говорят, э, домоправитель, некоторые говорят, это твоя семья, ты должен вовремя давать, кормить пищу, все... Некоторые говорят, это служение церкви, пастыря, служителя. Это по-разному. Можем каждую проникнуть. Но Слово Божие говорит, кто не печется о доме, хуже неверного. Другой перевод говорит, кто не печется о доме, хуже неверующего. Это немножко яснее перевод, прямо уши режет. Кто не печется о доме, хуже неверующего. И вот мы должны понимать, что мы... Должны двигаться. И вот где Господь нас направляет на это. И вот если взять Тимофея, 1 Тимофея 5 глава и 17 стих, говорит так. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь. Особенно тем, которые трудятся в слове и в учении. Дорогие мои, это уже Новый Завет. Нас учить отношения служителям, пастырям. И говорит, просветерам должно оказывать сугубую честь, а особенно тем, которые трудятся. Это служителя, которые пекутся и отвечают пред Господом за вас. Некоторые говорят, ну что быть пастором? А я говорю, запомни, ты отвечаешь только за свою семью. Пастор отвечает за свою семью. И плюс, который Господь ему дал, ему дал владеть. Это пред Богом ты должен нести. Пред Богом ты должен, может, и ночами не спать, а может, и, и целый день молиться, и мысленно молиться, и эти звонки за звонками. И ты должен услышать, и должен поддержать молитвы, потому что мы на земле, проблем много. И вот говорит Тимофей, говорит такие слова. Достойно начальствующим, председатель, должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове. Дорогие мои, еще одно место, 1 Коринфянам 9 глава и 13 стих, говорят такие слова. «Разве вы не знаете, что э, священно действующие питаются от святилища, что служащие, э, служащие жертвеннику берут долю от жертвенника?» Это Новый Завет. Это Новый Завет говорит об этом. И мы должны понимать, для какой цели мы находимся. Мы должны... Давайте мы сами сделаем себе вывод такой. Обкрадываю я Бога или нет. Как я нахожусь перед моим Богом. Как я Ему служу. Как я движусь. И какие мои отношения. Дорогие, я хочу сказать, что Старый Завет... Он был, но Христос только что поменял? Он поменял то, что было там зуб за зуб. Там, если хочешь разводиться, давали письмо, разводись. А Христос поменял, говорит, люби врагов твоих. Там было написано, ненавидь. А Христос говорит, моли за обижающих тебя. Это Слово Божие нас учит. Это Новый Завет. Бог говорит, и там было разводное письмо, дай, а Христос говорит, кто разведется, уже противодействует. Дорогие мои, это важность, сущность Нового Завета, который мы часто говорим, Новый Завет, мы люди Нового Завета. И этот Новый Завет, он ведет нас к спасению к тому через Иисуса Христа. По вере мы спасаемся через Авраама, но через Иисуса Христа мы получаем... Ну, мне я... спасибо. Я думал, обойдусь. Понимаете, э, по вере мы через Авраама, но мы входим в небо через Иисуса Христа, который пострадал за тебя и за меня, пролил эту кровь и сказал, ты мое дитя. Я тебя люблю. Дорогие, часто, э, знаете, такую у меня рассказали, притчу или как, <coughs> мысль такую за, за жертву, пожертвование. И вот э, один американец, он рассказал такую интересную. Э, однажды собрались курица и свинья и решили вместе позавтракать. И надо что-то позавтракать, и я тут записал, и говорят, что будем мы завтракать, но решили, курица говорит, я яйцо дам. И она снесла яйцо, а, и она говорит кабану, давай ты твой, ну как сало, бекен, давай вот это мы будем. И свинья говорит, говорит, окей, ты курицу дала твоего, от избытка, яйцо ты дала от избытка, тебя оно есть. А чтобы мне отдать свое сало, мне надо стать жертвой. В чем вы поняли, поймите эту разницу. Когда я десятину даю от избытка, когда я даю, и когда я должен стать жертвой. Вы поняли, завтрак не состоялся, потому что свиньи надо было стать жертвой. Ее должны убить, чтобы у нее сало взяли пушить. А курица, она постоянно яйца дается. Это, это, это идет, чтобы вы понимали, что она принадлежит. Жизнь. И я еще в конце скажу одно слово. И 2 Коринфянам 9 глава 6 стих говорит так. «При этом скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый удаляй, уделяй по расположению сердца не огорчением и не с принуждением, ибо доброходно дающих любит Бог». Дорогие мои... Мое пожелание, чтобы мы были любимчиками Бога. Я часто говорю, я у Бога любимчик. Многие говорят, это нет. Я говорю, да, я любимчик. Почему? Потому что он мне дал жизнь. И я его благодарю. Он меня возвратил к жизни. И я благодарю его. И я нахожусь тут. Дорогие, давайте мы будем полностью отдаваться нашему Господу. И сказать Господь, веди меня как ты хочешь. Управляй моей жизнью, как ты желаешь. А я твой раб, я твой слуга. Я буду покоряться твоей воле. Господи. Мои амбиции, мои все, пусть идут. А я хочу, чтобы ты устроил. Знаете, такой момент, это когда мы отдаемся Господу, и тогда Бог совершает. Бог ручит наши планы, Бог совершает все. И мы говорим, Господь, иногда мы не понимаем, но Бог говорит, а я хочу, чтобы ты был правильный. Знаете, один служитель, я всегда говорил и говорю, он говорил, у меня сколько было нужд, и если бы Господь на них всех ответил, я не знаю, где бы учился. Пусть Бог нам поможет правильно распределять, правильно двигаться и идти. И Слово Божье говорит так, что делает твоя правая рука, пусть не знает, что левая. И это Божье определение. И пусть Господь нас благословит. Мы встанем или на коленях будем молиться нашему Господу. Аминь.